Озима DTEC представляет новую модель э, скутера SIM. Это SIM Symphony 150S. Модель сильно изменилась в этом году. То есть она имеет вот такой вид. больше хромов и больше блестящих отражателей. Покраска, э, серый такой графитовый цвет. Э, покрашен матовой краской двигатель 150 кубических сантиметров мощность его порядка 13 лошадиных сил есть воздушно-принудительное охлаждение модель на 16 колесах то есть и спереди, и сзади будут покрышки и диски 16 размера. Билка телескопическая. Тормоза дисковые, тоже гидравлические. И будет двухпоршневой суппорт. Кстати, смотрите, стоит хорошая резина, это CST. То есть она чисто дорожная для, для езды по городу будет стоять два амортизатора, однопоршневой суппорт. Это хороший большой скутер, то есть он предназначен для двух человек, ножки для заднего пассажира, они вот так прячутся аккуратненько. Есть бардачок для перчаток, либо для документов. Опять же, пластик тут отличный стоит, то есть нигде ничего не тарахтит, не гремит. Сиденье открывается либо ключом через замок, то есть обратное положение, и открывается подсидельный бардачок. Есть блокировка двигателя. В бардачке достаточно места даже для того, чтобы положить полноразмерный шлем. Бак порядка 6 литров будет. Есть еще один способ открыть бардачок. Это при включенном зажигании есть кнопка. Скутер тихо работает. приборная панель классно читается, есть спидометр, уровень топлива, пробег и часы. стоит галогеновая лампа фирмы Philips, есть ближний дальний свет, то есть она поворотная, это очень удобно будет для города, большие поворотники. Есть место для крепления кофры. Все вот такой багажник. Кстати, есть еще боковая подложка, то есть, ну и как и во всех скутерах. Есть и центральная и боковая. То есть, ну, опять же говорю, это городской скутер. у меня метр семьдесят пять. Выгляжу я вот так. Достаточно места для заднего пассажира. интересная модель, хороший плавный мягкий ход, хорошо работает вилка, И сам по себе скутер очень мягкий по посадке по седлу